Маркетплейсы не упускают возможности сложившейся на рынке и активно привлекают к себе ранее неохваченный малый и средний бизнес. Wildberries, например, решил инвестировать 9,5 миллиардов рублей в заморозку цен. Для тех продавцов, которые зафиксируют цены на свои товары на уровне февраля, площадка снизит процент своей комиссии, а также прорекламирует эти товары в отдельном разделе. Сам раздел будет рекламироваться на главном баннере площадки. Ранее Wildberries уже потратил чуть более 7 миллиардов рублей на поддержку продавцов, предоставив скидки к 8 марта за свой счет. Также Wildberries ускорил процесс выплат для продавцов. А Озон открыл бесплатную академию, в котором новичках научат правильно создавать и заполнять карточку товара, продвигать ее на внутреннем поиске и объяснять нюансы различных схем продаж. Для удобства рекламодателей Озон сделал аналитику по акциям, теперь доступной всем продавцам. Новая возможность позволит проанализировать, какие товары участвовали в акциях и оценить, какие акционные механики приносят больше всего заказов, какие товары наиболее популярны в распродажах, насколько эффективны акции для вашего ассортимента, как во время акций продаются товары, которые участвуют и не участвуют в распродажах, сколько покупателей перешли в карточку товара из акции, также был добавлен календарь акций. Теперь продавцам будет проще определить, в каких распродажах и с какими товарами продавцу стоит участвовать, а какие позиции хорошо продаются и без спецпредложений. Не знаете, как это делается? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайки и не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях.